Это продукты, богатые а, витаминами. А, с весны, ну где-то, да, а, как только начинается сезон там в жарких странах, ну как в жарких условиях, там Абхазия, там, где какие-то парниковые а, нюансы по растений и, и фруктов, и овощей. То есть а, все, что сезонное сейчас, максимально потреблять а, по возможности. И вообще потреблять, конечно, сезонные желательно продукты, то есть, как правило, у нас нет черешни зимой, у нас нет арбузов зимой, у нас очень короткие периоды клубники, короткие периоды черешни, вишни, арбузов и так далее. Вот, поэтому э, потреблять нутритивно плотную пищу, ведь э, завтрак можно составить из вафли политы сиропом, а можно составить действительно там яйца, это может быть даже котлеты, это может быть кусок мяса, кусок рыбы, что угодно. Но этот завтрак должен вас наполнить энергией, то есть э, нелегкими углеводами, потому что даже если вы скушаете легкие углеводы, э, вы их, точнее, скушаете, э, но э, очень быстро наступит э, наступит э, как это правильно объяснить, э, такой процесс, как падение сахара и инсулина в крови, называется гипогликемия, и, когда вы снова захотите кушать, после быстрых углеводов, и получается, вы скушали углеводов там порядка, ну, допустим, на завтрак 500-700, и через два часа вы голодны, и вы такие, вот чтобы, чтобы съесть, чтобы съесть, и как обычно, это если это офисные сотрудники, это кофе, это булочки, круассаны, это какая-то пакетированная продукция, которая в индивидуальной упаковке, Естественно, с атомным, с атомным составом, потому что она хранится без каких-либо температурных режимов, и, естественно, для того, чтобы она хранилась в таком состоянии, она должна быть напичкана всем Богатством, вот, чтобы она не заплесневела, не испортилась и прочее. И, конечно, это ведет к постоянному истощению. Вот это как раз тот момент, когда организм берет вдох. У вас постоянная работа, умственная активность, у вас куча заданий, а вы, получается, подпитываете организм только легкими углеводами. То есть нутритивно-плотной пищи не поступает. Не поступает белка, который должен расщепиться на аминокислоты, который должен поддержать всю вашу умственную функцию, нейрофункцию и так далее не поступает витаминных соединений, там, это, там и омега-3, и Д, и жирорастворимые витамины, потому что это банально, в этих продуктах ничего есть, но они дают вам сытость на короткий промежуток времени. И питаясь вот этими беднейшими мусорными продуктами, хотя они могут быть вкусны, вы получается постоянно берете в долг. Вот вы там когда-то нормально поели на выходных, опять а дней у вас рабочих, у вас нет возможности нормально поесть. И вот те два дня, чтобы вы наели, вы грубо говоря в понедельник уже все израсходовали. Все. Во вторник вы уже питаетесь такими перекусами, которые, конечно, влияют и на уменьшение умственной активности, они будут прогрессировать раздражительность, утомляемость, усталость. Как раз-таки пришла с работы, устала, нет сил, ничего абсолютно, я хочу в какой мне тут готовить ужин, я сейчас закажу доставку, вот. доставка приехала, я поела, вроде бы хочется мозги размять, реальчик посмотреть, это все а, а, раскачивается до 12, до часу, утром вставать на работу, в итоге а, продуктов нет, пит, питание, точнее, а, нормальный организм не получил, человек систематически устал, он в стрессе, и он ежедневно проваливается, и тут, конечно, Вариант, когда какое-то заболевание манифестирует или стартует по-разному, в зависимости от того, кто как добирается до работы. Это могут быть ОРВИ-состояния, сейчас напряженная обстановка эпидемиологии. Это сейчас еще тепло. Осенью, естественно, из-за холодов будут, будут присоединяться и к вирусным бактериальной инфекции, а организм слабый. То есть он, как говорится, где что первое хапнул, то тем и заболел. Вот. Именно поэтому летом сейчас огромный, огромный такой ресурс можно себе... Сказать карму, карму почистить и нормально поесть, нормально поспать. Но опять же, это же все должно быть комплексно, то есть здесь не только выспался, но плохо поел, а это ежедневная работа над своим организмом, то есть прежде всего у человека должно быть понимание, для чего он это делает, как только он видит причинно-следственную связь, что он, допустим, хорошо кушает, хорошо спит, он такой, ого, нифига себе, сколько у меня с утра энергии, я правда не <связать> вот, и если вот как только, вот я клиентам часто такое говорю, как только начинается вот это Ого, у меня энергия, О, О, время 17:00, а я еще спать не хочу, я еще не устал. И как только приходит вот это вот переломный момент осознания изменения образа жизни, питания и сна, как правило, как правило, человек очень умное создание, он обратно не хочет. И он понимает, как было раньше. Он такой, не, а что я... И сразу начинает мозг э, шестереночки работать. Что же я делал там последние две недели, что мне правда полегчало? Ага, что я кофе стала одну кружку пить вместо пяти? Хм, там, или я там на час раньше стал ложиться спать? Ой, да ладно, всего лишь на час. Неужели это так влияет? И вот это вот все постепенно в голове начинает срабатывать, как тумблеры. Потому что... Навязать здоровый образ жизни, у всех он, кстати, здоровый по-разному, Бывает здоровый образ жизни, это девочки, которые, допустим, тягают железо 5-7 раз в неделю в зале, и для них это спорт пит плюс физ упражнения для них это здоровый образ жизни. Они прекрасно выглядят, у них идеальная мышечная масса, у них маленький процент жира, но мы не знаем, что там кроется за всем этим. То есть мы не знаем регулярный рецикл цикл такой у такой девочки, мы не знаем, как у нее с питанием, насколько она придерживается белков, жиров и так далее. Далее. То есть все, вся вот эта показушная, здоровая, здоровая жизнь, она должна быть подкреплена адекватным, адекватным распорядком дня в том числе. Единицы могут спать по 3 часа и чувствовать себя нормально. Очень маленький процент человечества могут, может веганить без проблем. Я абсолютно не против вегетарианства, но это генетически предрасположенное, предрасположенное питание к небольшому проценту населения людей. Вот. Поэтому здесь как бы не Нюансы, как я говорю, везде есть свои нюансы. Если кто-то вам что-то, как я называю, впаривает или пропагандирует, вы должны есть только мясо с утра до вечера, задумайтесь. Если вам говорят, что вы должны исключить мясо, тоже задумайтесь. То есть в, любым, в любых вот этих крайностях, как правило, нет истины. Обычно вся такая сбалансированная жизнь, она, как у нас, самая самая такая диета, ну, не диета, а протокол питания, который считается протоколом питания долгожителей, не просто так, это средиземноморская диета. Это средиземноморская диета, это примерно так, как питаются греки, например. То есть это и рыба, это и мясо, и немного молочных продуктов, качественных, но, как правило, естественно, только ферментированных. Это не сырые продукты, точнее не постерилизованные продукты из магазина, молоко залить. Или там йогурт съесть, питьевой по дороге на работу. Нет, это не про здоровье. Это про ферментированные молочные продукты, это про сбалансированный рацион по жирам. Это должна быть и жирная рыбка, это должно быть и немножечко оливкового масла, но в том числе допустим, например, оливки и маслины, то есть оливковый компонент, но плюс клетчатка и другие витамины, то есть намного полезнее скушать 3-5 оливок на завтрак или маслин, что вы любите с косточкой, без, неважно, чем выпить чайную ложку оливкового масла, вот, поэтому здесь такой момент, что все хорошо в меру, ну, не просто так говорится, безусловно, у всех свои нюансы с кишечником, перевариванием продуктов, непереносимостями, что тоже очень сильно влияет на стресс, потому что систематически принимая продукт, на который у вас, который вы плохо переносите, но вы не знаете об этом. И усталость скапливается, и, может быть, кожа портится, какие-то высыпания, крапивница, а вы, грубо говоря, об этом и не знаете. Продолжаете употреблять этот продукт, а он вам, допустим, не подходит. Поэтому все хорошо в меру.